Ребят, на канал подпишитесь, ебаный сыр, блин. Ну а что за пиздец, мы же договаривались, что подписка будет оформлена. Почему до сих пор нет, почему до сих пор не прожата кнопка? Всем привет, друзья! Вы на канале Изи Фифа, эки школьник, экей малый, как меня только не называли на этом турнире. Вот и закончилась групповая стадия отбора на кубок фиферов, и мне на самом деле есть что вам рассказать. Сейчас обсудим мои эмоции, как я себя чувствовал в матчах и вообще обстановку на этом турнире. Думаю, получится интересно, и кто из новых, обязательно залетайте в Инстаграм и Телеграм. Особенно в Телегу, там очень мало людей, и я буду рад каждому из вас. Также не забывайте оформить лайков и подписку, и давайте начинать. Первая часть сегодняшнего видео это мой состав разумеется сквад которым я начинал сейчас расскажу вам по карточкам как все у меня было и насколько мне понравились персонажи моей команды собственно сейчас вы видите мой состав у вас на экране вот так он выглядел конте стоял на позиции центрального защитника сэмэду стоял на позиции правого нападающего разумеется все перестраивалось в схеме 4-4-2 моей основной то сто процентов не зашел мне в этом составе это сэнд максимэн и маркус рашфорд были моменты когда они промахивались с левой ноги разумеется это не их рабочая нога но на турнире никто не прощает и очень важен каждый момент, поэтому эти ребята 100% уйдут из моей команды. Нессанс Эмэду уже сейчас слабоват, его многие отталкивали, обгоняли, перехватов мне не хватало, поэтому составчик я буду менять, вероятнее всего. Тавернер справа, карта у него выглядит очень достойно, может сыграть и в полузащите, и в защите, но он очень сильно врывается в атаку, хоть у него и стояло указание оставаться сзади, но все же он терял позицию, чаще всего оказывался слишком высоко, из-за этого открылась большая зона правого защитников, которые часто вбегали, нападают моего соперника. В остальном все неплохо. Да, тупил местами Вокер, он слабоват для позиций центрального защитника прямо сейчас, но по рейтингу очень хорошо подходит. Поп довольно часто выручал. Бывали глупые моменты, но это не совсем критично для позиции ротаря. Канте длинноват, но в принципе пойдет. Бапе вопрос вообще нет. Тео и Ренато Санчеш просто великолепные игроки, которые скорее всего останутся и в следующем моем составе для плей-офф. Первый мой матч был с Магистром. Как я считал до этого и как по итогу получилось, фаворит там группы, все началось довольно неплохо для меня, я в принципе неплохо оборонялся, первый тайм у нас вообще не было практически моментов, у меня был один момент за Рашфорда, где я растерялся и не смог правильно реализовать момент я начал перебрасывать поупы, хотя стоило просто покатить в уголок вы сейчас видите этот момент, довольно грустно получилось, но как есть также у магистра было парочку своих моментов, но по итогу Первый тайм закончился счетом 0-0 Без э, такой голевой игры В основном это был контроль мяча И шикарная оборона от обеих команд Также немаловажно подметить то, что Connect с Магистром был лучше всех 4 палки, хотя с остальными ребятами было всего по 2 И это супер грустно Вот В этой игре я чувствовал уверенность в том, что Игра меня не особо душит, как Кефир говорил На стриме игра была довольно скучной И я с ним полностью соглашусь Мы контролируем мяч вплоть до 70 минуты И на 70 минуте, плюс-минус в то время Я попал в перекладину, да как мне казалось, отличный розыгрыш Все должно было дойти до верного Но это попадание в перекладину подкосило меня И уже через э, буквально 10 минут Я пропускаю свой первый гол Гол выбросил за защитника, сыграл не совсем правильно, и я полностью виноват в этом моменте. Вообще, если говорить по турниру, мне местами супер не везло, мне очень много моментов запорол Решфорд, и Максимэ, которых я говорил ранее, то, что они не самые лучшие нападающие, и поэтому я их 100% заменю в своих последующих играх. Вторым моим соперником был Гэнди Кап, очень интересный стример, и оказалось, он все-таки умеет играть, хотя в начале матча, после такой равной игры с Магистром, я почувствовал какую-то уверенность в своих силах, и и очень плотно атаковал Гандикапа. Но мне не повезло. Я не забил гол первым. И сразу же на буквально 10 минуте пропустил от Гандикапа. R1 дважды тапнул он И я пропустил по ходу игры два таких мяча Скорее всего это проблема меня Нехватки опыта, потому что я делал микродвижение Которое уводило моих защитников вправо Хотя стоило оставаться ближе к воротам В следующий раз я попробую это пофиксить Но вот такие два одинаковых Вообще под копирку мяча я пропускаю Толком все моменты я конечно же не помню Но я постараюсь вам вывести на экран Чтобы вы посмотрели то, что происходило прямо в этом матче По ходу матча у меня практически не получилось Ничего сделать, вообще ничего ничего не залетало, а Гандикапу увезло. Был момент, когда он мне забивал уже пятый гол, это прям финалочка всего, когда два отскока, и у него получается каким-то образом выдрать мяч у Волкера. В этом единственная проблема Волкера, он как-то на мяче не супер хорошо себя чувствует. Я пропустил пять, было очень обидно, и после этого начался момент очень сильного тильта. Между моим матчем с Гандикапом и Бадаевым у меня был перерыв больше, чем один час, и за это время мне нужно было как-то прийти в себя. На самом деле, не хочу, чтобы кто-то из вас хоть раз испытал это чувство, когда просто вам ничего не хочется, полная безысходность, игра вам не завозит, моменты не реализуете, жесткое волнение, на стриме вас душат, описало много народу то, что все, я уже вылетаю, меня никто не верил, а это всего первые две игры, и сами понимаете, когда впереди еще три реально матча, в которых можно зацепиться за очки, а в тебя уже никто не верит, у тебя ничего не получается, ты впадаешь в лютый тильт, и я попытался побороться с этим чувством, и как мне кажется, у меня вполне это годно получилось. Перед матчем с Бадаевым я слушал супер энергичную музыку, пытался как-то себя взбодрить и все-таки у меня это в какой-то мере получилось, но сразу же переходим к следующему матчу и Бадаев не забивает буквально с первой атаки. Я тогда офигел. Вы не представляете, насколько мне было обидно. Я так настраивался больше часа, я себя мотивировал, но сразу же пропускаю. Снова же в чате писало множество народу то, что все, я ничего не могу, я вылетаю. Мне говорили все, уходи с турнира, ты ничего не добьешься. Было множество моментов, где-то мне везло, где-то везло, Дэнь но все-таки в конце при счете 3-3 уже на 80-й минуте Сент Максимен реально вытащил мне эту игру Был ролчик, шикарная пробежечка от него И гол в ближний угол Бадаев не двигал вратаря, в какой-то мере мне повезло, хотя если бы он двигал, скорее всего, это было бы движение в дальний угол, но все же гол я забил, моя первая победа, next соперник это Рома Рум, и перед этой игрой я непосредственно понимал, что если я побеждаю, я 100% в плей-офф, а это моя задача минимум, я очень хотел пройти в плей-офф, чтобы побороться все-таки за эту квоту, как мне кажется, шансы у меня какие-никакие есть, и все началось опять же очень плохо, на этом турнире я ни разу не вел в счете, чтобы это прям было как-то не Невероятно, я уже чувствовал себя спокойно. Постоянно я пропускал первым, и мне приходилось скамбэчить. И случился, как мне кажется, один из интереснейших матчей этого турнира. Рома Ромарум очень быстро забивает мне первый гол, потом также супер быстро забивает второй за Криштиана Роналду. Я пытался законтрить, но 98-й Криш прыгает просто невероятно. Хейдинг его, я думаю, вы все знаете. Получилось сыграть супер плохо. 0-2 ужас. Да, начало просто ужасно. Я должен был впасть в тильт. Но не знаю, у себя в голове я смог собраться и попытался камбэкнуть. У меня были моменты, но ничего не получалось. И на 45 минуте после отличного момента Ромы, хочу сказать то, что ему очень не везло. Тоже в этом матче он мог забивать не больше. Но все-таки за поупа я даю пас на Неймара. Запускаю с помощью L1 Мбаппе. За Неймара пробегаю по флангу. Наверное, более скилловый игрок это бы все прочитал. Но у меня получается отдать отличный запрос на Мбаппе. И на 45-й читерной я забиваю свой первый гол в этом матче. Сказать то, что меня это зарядило, это ничего не сказать. Я почувствовал уверен арому, как я понял, это подкосил Но сами понимаете, 2-0 Скользкий счет, хочется больше забивать Ну а тут ты пропускаешь перед началом Второго тайма, и это супер обидно Во втором тайме больше навязывал Я свою игру, мне нужно было отыгрываться И у меня это получилось Да, я смог сделать этот камбэк после 2-0 На какой-то излишней Мотивации, на жестких нервах Я смог забить первый гол Около вроде 70 минут тогда было Я точно не помню, но я его забиваю Благодаря тому, что прошел ложную Удар от рэшфорда и я смог расчехлить ворота также были моменты после но в конце мне безумно повезло я смог забить свой победный гол 88 -я минута я начинаю бежать за своего игрочка даю на неймара дальше ложный удар в принципе который контрится и передача на Мбаппе, удар в одно касание у меня были смешанные эмоции тогда потому что я пару секунд думал что будет офсайт в таких моментах зачастую судейка регистрирует офсайт но после я понял что забил и дальше оставалось дело за малым за контроль мяч но был в конце момент я мог пропустить Но Кайл Уокер оказался в нужное время В нужном месте. Моя вторая победа И 6 очков в копилке. Да, плохая Разница. Да, 2 победы на 2 поражения Но после того лютого тильта Я почувствовал уверенность и в какой-то Мере умиротворенность, потому что Я прошел в плей-офф. Последним сопом Был Джет Фифа и я был Наслышан, что он не такой сильный игрок и я очень сильно расслабился в этом матче Хотя этого не стоило делать. Я пропустил 4 мяча. Просто посмотрите Каждый этот гол. В первый гол я вообще не понял Джет, наверное, случайно нажал на стик и так хорошо сыграл Но я не утверждаю, возможно, он знал, как правильно сыграть против моих защитников Дальше залетало буквально все И я из-за того, что вышел такой без мотивации, супер расслабленный Допустил ряд ошибок, которые привели к такому результату 4-0! 4-0 после первого тайма Я бы не сказал, что что-то сильно поменялось во втором тайме Да, я вышел чуть более за мотивированием, Но все же у меня было спокойствие То, что я уже в плей-офф И я старался просто сыграть на контакте Тент, смог забить два мяча, которые особо ничего не решили. Джет Фифа смог меня переиграть, но по итогу ему это не помогло, и мы все знаем, кто теперь вышел в плей-офф. Плей-офф у нас выглядит вот таким образом. Арменка играет против меня. Скорее всего, будет матч открытия. Первый матч в понедельник. Обязательно заходите ко мне на стрим, на стрим кефиру, В 15.00 все это стартует. Чуть ниже меня Гандикап и Стеф, дальше Магистр Шерманс, и последняя пара это Перманов Дэн Бадаев. Будет жесткая заруба, надеюсь, у меня получится выиграть я приложу максимально к этому усилий, соберу другой составчик нужно будет собраться без нервов поиграть, где-то может быть даже на контент сыграть, но зацепиться за квоту все-таки очень даже стоит всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал и всем пока